Чем вы можете быть интересны другой отрасли? Хороший вопрос. Сегодня абсолютно все монетизируется, и поэтому даже у докторов клиники есть свои планы продаж. Скажите, пожалуйста, у вас, у докторов, есть планы продаж? У нас есть тайный пациент. Вы считаете, что жалоба – это подарок? Мы всегда в тонусе, потому что нас все кто-то контролирует. даже если почка у него здоровая, ее нужно вырезать. Конечно, в медицине есть свои нюансы. Как говорит наш президент сейчас, что мы хотим... Страну в телефоне Однозначно Я задам следующий вопрос, он мне по сценарию очень пикантный но... В планах у нас роддом это здорово, потому это... что счастливый сотрудник, счастливый клиент. Планируете ли дальше выходить это делать Ну, наверное, мы больше об этом расскажем уже на самой конференции. Лидия, здравствуйте. В первую очередь хочу поблагодарить вас за то, что вы будете делиться опытом на нашей седьмой ежегодной Customer Experience Management конференции. И в преддверии этой конференции мне бы хотелось задать несколько вопросов относительно клиентского сервиса в вашей клинике Добробыт. Здравствуйте, Алёна. В свою очередь хочу сказать вам большое спасибо за то, что пригласили поделиться опытом, который мы наработали командой «Добровод». Здорово, тогда начнем. Как вы считаете, вот какие самые базовые гигиенические нормы клиентского опыта должны быть в организации? Какие-то вот такие базовые вещи, которые у вас являются… Вот Нормой клиентского сервиса, и вы считаете, что вот ниже этих норм вы не можете опускаться? Можем отметить то, что на каждый пропущенный звонок мы реагируем в течение достаточно короткого времени. Там. А, можем ответить, что у нас на сайте есть обратная связь в течение трех минут. И для нас это важно, чтобы мы на нее очень быстро могли промониторить и ответить. А, на, в зонах рецепции наши координаторы уполномочены не звонить руководству клиники, а решать рекламацию здесь, сейчас на месте, предоставлять пациенту какой-то дисконт для того, чтобы эту ситуацию можно было как можно быстрее, лояльнее разрешить. Угу. То есть это такие вещи, которые не могут принимать на своем уровне, не задействуя при этом администрацию клиники и высшее руководство. Это есть инструкции с рамками от А до Я. Или все-таки у них есть немножко зазор для творчества или зазор для урегулирования нестандартной ситуации? Или вот прописанные истины, которые вот тут отступления можно, если что-то не соответствует прописанным нормам, нужно позвонить руководству, точнее спросить, как у вас с этим? Так как ситуации могут нестандартно быть абсолютно разными… Uh -huh. Прописать все невозможно. Разумеется, есть какой-то стандарт, там, где прописано, в каких случаях, что должны они делать. Но есть нестандартные ситуации, тогда они могут руководствоваться тем, что сейчас происходит, для того, чтобы ее решить. Конечно, если ситуация какая-то ну, аховая, тогда они наберут руководство. Но в большинстве случаев, в 90% они решают ее самостоятельно, на свое усмотрение, неся свою личную ответственность. Ну и какие-то возможные ситуации, когда они должны прийти за помощью только они сами не могут ее решить. Если клиент обращается с жалобой, как это происходит и как вы эту жалобу регулируете? У нас есть отдельный вообще отдел по работе со всеми жалобами, обращениями клиентов, наш департамент контроля и сервиса. Жалобы поступать несколько источников. Это жалоба устная, контакт-центр, телефон горячей линии для того, чтобы оставить жалобу. Это зона рецепции, любой координатор, любой сотрудник, врач, медсестра. Книга жалоб, она хоть и отменена, но мы ее никуда не деваем, пациенты привыкли писать. Это фейсбук, это отзывы на сайте и для других каких-либо источников в интернете. Есть у нас регламент по работе и отработке таких, любого обращения. Сервисная жалоба разбирается в течение одного дня календарного угу. и медицинские разбираться в течение трех дней. А чего больше, сервисных или медицинских? Больше сервисных. Какие три ближайших вещи вы планируете улучшить в сервисе? Я скажу на свое усмотрение, я работаю в поле, и мне кажется, то, что мы планируем сделать в поле, мы хотим провести тренинги для стрессоустойчивости наших координаторов на рецепции, потому что у нас работает в основном это молодое поколение, и им достаточно сложно иногда справиться со своими эмоциями. Мы дорабатываем наше мобильное приложение. Каждый день какие-то новые у нас доработки. Последняя доработка — наши дипердоктора могут консультировать пациента. Это не консультация полноценная, это давать какие-то рекомендации после первичного обращения с помощью телефона. Это мессенджер, это аудио, связь, это видео, связь для того, чтобы пациент был первично в визите в клинику, уехал домой, пришли анализы и получить какую-то дополнительную рекомендацию. Мы так разгружаем докторов, и пациенту облегчаем путь, не нужно заново ехать, возвращаться в клинику». И мы дорабатываем это приложение, для нас это важно. И мы сейчас очень активно строим службу, службу сопровождения наших пациентов. Это пациенты, которые выписываются из стационара, например, онкологического профиля, хирургического профиля, кардиохирургического. И мы с этими пациентами на связи, мы им перезваниваем, мы записываем их на последующие визиты, узнаем, как они себя чувствуют. На этой линии работают сотрудники с медицинским образованием, они знакомятся со, с историей этого пациента и коммуницируют с ним для того, чтобы он не забыл прийти в клинику на повторный визит, на перевязку, и в таком вот в телефонном режиме их сопровождают. Давайте поговорим про приложения. То есть услышали обучение сотрудников первой линии, введение новой службы постоперационного обслуживания, теперь о приложении. Как говорит наш президент сейчас, что мы хотим страну в телефоне, что даст дополнительного к клиенту и чем это оптимизирует ваши услуги, сервисы как компании. Первое. Приложение удобно для клиента тем, что вся медицинская документация у него находится в телефоне всегда под рукой. Это заключение докторов, результаты анализов и всего прочего. Для молодых мам, наверное, это вдвойне удобно, потому что в ее телефоне есть все, все карточки ее деток, двух деток, трех деток, неважно, полностью стоят все аккаунты. Удобно записаться на визит к доктору через мобильное приложение. Мы сейчас все больше не любим разговаривать, мы больше любим почему-то писать. И этим для нас мы оптимизируем разгрузим контакт-центр, и тем самым будет удобство для записи. Оплата онлайн, тоже, что удобно, можно после, можно предоплату, можно постоплату внести, когда будет удобно и где, это будет удобно. Бронирование вакцины. Ну и консультирование, о котором я говорила ранее, то, что тоже мы приветствуемся. Так мы наших докторов разгружаем, потому что все равно есть входящие звонки на контакт-центр с просьбой что-то прокомментировать, дать какую-то рекомендацию. И тогда наши доктора уже в телефоне видят, что за пациент, какая история. Это их повторный клиент, что немаловажно, это не может быть первичный пациент на связи. Mm -hmm. Ну и таким образом они могут придут тоже помощь. Если говорить про конференцию Customer Experience Management, ее ключевая особенность в том, что мы даем возможность участникам конференции посмотреть на клиентский сервис под разным углом, под разными отраслями. То есть вы, как сервисная компания в медицине, как вы считаете, чем вы можете быть интересны другой отрасли, в чем вы более инновационные, в чем вы более динамичными и чему можно научиться у вас? Хороший вопрос. Наверное, научиться, опять же, digital, потому что я считаю, что мы стремительно развиваемся в этом направлении нашей командой. Наверное, можно у нас научиться, в принципе, большому и очень динамичному развитию, потому что за последние четыре года мы очень активно развиваемся и стараемся выстраивать бизнес-процессы. И считаю, что мы их довольно хорошо системно выстраиваем. Считаю, что этому можно у нас научиться. Какой рост за 4 года? В 2014 году, когда у нас поменялись акционеры, у нас было всего, было всего 5 клиник. На сегодня у нас 12 подразделений. Мы открыли клинику на Севастопольской площади. Это полноценный стационар, где есть хирургия всех направлений: и кардиохирургия, онкология, хирургия общего профиля, детская хирургия, гинекология, урология. Мы сейчас в активном строительстве третьего корпуса на Севастопольской площади, где мы будем развивать онкологию, кардиохирургию, нейрохирургию, неврологию. Ну и в наших планах, конечно, это активное развитие, завершение, ведения наших беременных. Это в планах у нас роддом. Прекрасно. Тоже здесь, в Киеве, правильно? Да, хотим в Киеве. Планируете ли дальше выходить за пределы Киева? Ближайшие два года нет по стратегии развития, но вообще да планируем есть уже города, которые мы определим для себя и сейчас мы когда завершим наши два проекта больших в Киеве я надеюсь, что мы пойдем в регионы. А если говорить про клиентский именно опыт, где вы точно знаете, что там, возможно клиент пришел с какой-то жалобой, он написал на вас какую-то не очень Классную обратную связь, и вы потом это перенаправили так, что этот клиент стал вашим амбассадором бренда и всем начал говорить, теперь только все медицинское обслуживание в Добробуте. Да, у меня лично есть, мы уже хорошо знакомы, так сложилось после всего, после всего... там была обратная связь, она была не совсем негативного характера, но... Были такие замечания, которые имели место быть, что там у нас не такие ширмы, а ширмы такого, я сказал, бы, больше советского образца были в кабинетах у гинекологов, и что лучше сделать ширмы более там, потолочные, чтобы было комфортно, чтобы все закрывалось, что были юбочки у наших девушек, которые приходят на смотр гинеколога. И мы все, все реализовали, и к нам пациентка приезжает теперь из Англии на осмотры раз в полгода, но ну, это действительно важно, потому что мы ей отписали, что мы реализовали, предоставили ей обратно фото подтверждение, mm -hmm. что мы это все сделали, и она приезжает теперь не только к гинекологу, но и другими какими-то своими запросами, приезжает к нам на визиты в клинику раз в полгода, это и для здорово. нас это круто. Это здорово, то есть правильно, что вы считаете, что жалоба это подарок, согласитесь? Таким мнением об этом говорят первоисточники, создатели культуры, сервисы в глобальном мире, что любая жалоба ⁇ это подарок и точка для развития... Однозначно, компании. потому что мы не можем видеть все. Конечно, в медицине есть свои нюансы, да, когда касается какого-то медицинского характера жалоба, потому что э, может быть все что угодно пациентом недопонял, дочитал, у него нет профильного образования, тогда мы садимся за стол переговоров и объясняем, рассказываем все это. Но то, что касательно сервисных жалоб, однозначно, да, это точно подарок, потому что мы не можем все увидеть, у нас свой взгляд под своим углом, а клиент видит все с другой стороны. И, конечно, когда есть такая обратная связь, мы ее с радостью с радостью принимаем и транслируем это нашим сотрудникам что любая жалоба это нормально это не конец света это ни в коем случае там не нибудь там все там угроза увольнения нет это нормально часто так бывает что пациент и это его выбор он подтверждает тот или иной диагноз не у одного эксперта да? есть такое мнение правило трех мнений да? И он получил заключение у ваших докторов, он пошел получил заключение в другой какой-то независимой клинике, и, может быть, еще в государственной. Приходит к вам и начинает говорить, вот вы здесь не правы, я здесь вот абсолютно здоров. Как вы в таких случаях реагируете? У нас есть такое понятие, как клиническая конференция, куда входят в состав лидеры направлений, именно медицинского. Мы такие рекламации принимаем и обрабатываем следующим образом. Внутри проводим свою рецензию, запрашиваем пациента, все документы, которые он насобирал в других там, двух источниках, он нам их предоставляет, и мы проводим внутреннюю экспертизу. Приглашаем этого пациента к нам в гости, в клинику, mm -hmm. и садимся за стол переговоров и рассказываем ему, почему так могло произойти, была ли это ошибка, либо это не ошибка, и даем разъяснение по каждому вопросу, по каждому пункту. Mm -hmm. Но, опять же, это решение как раз выносится комиссия комиссиям мультидисциплинарной. Это не один доктор сел, разобрал и решил, что здесь все у нас круто, гуд, а там где-то плохо. Ни в коем случае. Это решение садится, принимает именно команда, комиссия, которая работает с такими медицинскими жалобами. А обычно заканчивается чем зачастую заканчивается тем что мы э, находим слова и для, для пояснения разъяснения пациенту ситуации пациент остается с нами остается удовлетворен потому что зачастую в медицине можно найти пояснение Единственное, конечно, что это пациент пришел не просто поругаться. Такое тоже mm -hmm. бывает. Мы приходим, мы слушаем все, но цель пациент преследует другую. Если пациент приходит преследовать цель разобраться реально со своим состоянием здоровья, то практически, наверное, в процентных случаях мы находим общий язык и вырабатываем дальнейшую тактику, совместную тактику. Очень позитивно это выглядит, поэтому я задам следующий вам вопрос. а Что вы измеряете и как часто в сервисе, мы говорим про сервис про клиентский опыт? Про сервис. Про сервис мы прозваниваем наших пациентов, которые были накануне в клинике. Uh -huh. Либо это стационар, неважно, либо это просто амбулаторный прием. Мы звоним, задаем вопросы по всех, всем точкам соприкосновения. Это как пациент записывался через контакт-центр либо приложение, как ему было хорошо, комфортно оценить в пятибальной шкале, как ему было на входе в зоне рецепции, как его встретили, что было на время у доктора все ли было хорошо, после, понятно, доступно, как было обслуживание на кассе, тоже немаловажно, ну и какое вообще в целом впечатление осталось от клинике. Это вы делаете у каждого пациента? Не занимается. у каждого, есть определенная выборка, которую делают. Угу. У нас в день примерно 2000 визитов, каждого прозвонить мы, к сожалению, пока не имеем такой Сколько возможности. Но мы прозваниваем примерно, наверное, от этого процентов 20 лет. Я думаю. Что делаете потом с этой выборкой? Эту выборку нам э, предоставляют на каждое подразделение в каждую клинику руководителям сервисных служб на местах. Так. Мы прорабатываем каждый отзыв, который там есть. Если там есть какие-то негативные отзывы, что, например, кто-то не так себя повел, не так правильно сориентировал на рецепт, в контакт-центре неправильно скоммуницировали, мы поднимаем, например, там, прослушку в контакт-центре, делаем выводы и отзваниваемся пациенту. Если какие-то были Непонятная ситуация уже в клинике. Мы звоним пациенту уже здесь с места, непосредственно руководитель сервисной службы, и уточняют, что точно было не так. Разбираем ситуацию, даем пациенту обратную связь. Зачастую обратная связь просто в формате там, отзвона их устраивает. Как вы определяете, что сервис у вас в компании улучшился? У нас есть тайный пациент. Угу. Это делаем не мы сами. Мы приглашаем агентство, которое нам это проводит. Делаем мы это раз в квартал и смотрим по всем показателям, опять же, по всем группам, начиная от контакт-центра, вызыва неотложной помощи, амбулаторного приема, рецепции, кассы, всего-всего-всего-всего. И сопоставляем эти данные на протяжении там, всего mm -hmm. года. А, смотрим на это, смотрим на количество обратной связи от пациентов, это количество положительных отзывов, негативных отзывов. А негативные отзывы все делятся для нас на медицинский, сервисного характера. Мы видим свою статистику. По докторам, сколько было обратной связи на какого доктора, положительно или там, отрицательно это было, сколько было на рецепции, на какое подразделение. То есть мы ведем эту статистику, у нас есть реестр всего этого. А сколько жалоб должно быть на доктора, чтобы вы подумали э, о том, что это специалист не вашего уровня? Для себя... И может ли э, количество жалоб на доктора стать причиной э, того, что вы закончите с ним сотрудничество? Однозначно да, может. Mm -hmm. Для нас это на сегодня цифра 3. Мы считаем, что если есть три жалобы сервисного характера, при этом мы не допускаем, что просто их было три подряд. Да? Если есть первая жалоба, мы раз... прорабатываем с доктором, почему она могла возникнуть. Мы отправляем доктора, мы проводим внутри тренинги для докторов по коммуникации, именно по сервису коммуникации, для того, чтобы они понимали, что все пациенты разные, и каждый приходится своей проблемой. И иногда проблема намного глубже. Она может быть вызвана там, на самом деле там, соматически. Да? И мы их отправляем этот курс. Они проходят этот двухдневный интенсив, потом мы смотрим на их работу. Если жалобы повторяются такого же характера, то это может в конечном итоге повлиять за то, что доктор может покинуть команду. Я задам следующий вопрос, он не по сценарию очень пикантный, но мне очень любопытно. Обычно клиенты говорят, что сталкиваются с тем, что это не про вашу клинику, а может быть, сейчас с знаем, у вас такое есть, что... Сегодня абсолютно все монетизируется, и поэтому даже у докторов клиники есть свои планы продаж. Скажите, пожалуйста, у вас у докторов есть планы продаж, что он должен там продать такое-то количество операций, даже если почка у него здоровая, ее нужно вырезать. Но ну, как бы, звучит угрожающе, но тем не менее, да, то есть как бы, есть ли действительно планы у докторов, и если нет, то как вам удается? Отвечу за добробуд, у нас у докторов точно нет планов. Mm -hmm. Они даже не знают, какие у нас стоят. Разумеется, у меня есть KPI, у меня есть какой-то бюджет, который я должна выполнить, mm -hmm. как у операционного руководителя. Но об этом не знают mm -hmm. наши медицинские сотрудники. Считаем, что до этого допускать нельзя, потому что это может усугубить ситуацию. Туда могут повлечь вот такие вот ситуации, о которых вы говорите, если там здоровая почка, то ее могут вырезать. Ну, у нас это не приветствуется однозначно. Если такие случаи выявляются, то тогда, да, мы, опять же, у нас есть страховые компании, наши партнеры, которые очень-очень хорошо мониторят, что мы назначаем, как мы лечим наших пациентов, по каким протоколам. И они нам, конечно, на такой, мы всегда в тонусе, потому что нас все время кто-то контролирует. И мы за это им благодарны. Мы как администрация клиники однозначно, потому что они точно всегда все увидят, mm -hmm. что было не так. У нас есть свои внутренние комиссии, которые проверяют назначение докторов, рекомендации докторов. Что тоже не, не дает возможность повлечь в вот таких вот моментов, о которых вы, вы задаете вопрос Это вообще просто супер Я считаю, что это классно, друзья, ходите все в клинику Добро, вот вас здесь точно не обманут А, туда посмотреть? Вот, я еще раз повторю, ходите в клинику Добро, вот а здесь у докторов нет планов э, нет. на продажу Что бы вы хотели еще рассказать о сервисе вашей клинике, о чем мы сегодня еще не поговорили? Ну, наверное, мы больше об этом расскажем уже на самой конференции. Хотела бы рассказать я о сервисе внутри, потому что у нас все-таки два клиента. У меня так точно. У меня клиент — это наши пациенты, и клиенты — это сотрудники, которые работают. Мне очень важно, чтобы они тоже были счастливы, потому что счастливый сотрудник — счастливый клиент. Поэтому на конференции мы еще поговорим о том, что мы делаем для того, чтобы наши внутренние клиенты были. А есть какие-то для сотрудников для использования услуг клиники? Да, есть, есть дисконтная система для сотрудников. Угу. Для сотрудников и для членов их семьи. Пользуются все или не совсем? Пользуются, не могу сказать, что прям все поголовно пользуются, угу. но пользуются. Помимо этого мы стараемся раз в год проводить какие-то чекапы для того, чтобы наши сотрудники... Ну, были здоровы. Для нас важно здоровье наших сотрудников, и поэтому у нас в прошлом году был чекап кардио, мы проводили всем вакцинацию, там, от гриппа мы делаем, разумеется, всем сотрудникам. То есть такие вот моменты мы стараемся делать, потому что, ну, если не будут сотрудников, главное это инвестиция в медицине, это, это персонал. Недавно к нам приезжал Kevin Gaskill, это XCO Porsche, BMW и когда он вступил на пост SEO Porsche, он задал вопрос на совете директоров и на собрание всех сотрудников. Один вопрос. Скажите, пожалуйста, а кто ездил на машине, которую мы продаем? и подняла руку 10% от аудитории. И тогда первое мероприятие, которое он организовал в Порше, этот тест-драйв абсолютно для всех сотрудников, потому что нужно было объяснить сотрудникам, почему же машина стоит миллион, если она такая же машина, которую можно купить в 10 раз дешевле. И говорит, после того, как каждый сотрудник попробовал сесть за руль porsche они определили, что они продают не машины, они продают опыт и удовольствие. Поэтому я задаю такой вопрос, насколько у вас сотрудники знают качество сервиса как клиенты, не как внутренние клиенты, а как внешние клиенты, и полностью могут рекомендовать там, своим друзьям, знакомым и посторонним абсолютно людям вашу клинику? Думаю, что могут. Я лично обслуживаюсь в Добробуте, мои родные обслуживаются в Добробуте, и когда у меня сложилась личная ситуация с моим близким человеком, то мы приехали в реанимацию Добробута, мы не поехали в другую клинику. Все мои друзья точно обслуживаются в Добробуте. Я у них личный контакт-центр, правда, но это отдельная история, но... Есть ли акция для сотрудников «Приведи друга»? Ну, например, если кто-то приходит и говорит, «И я по рекомендации сотрудника Иванова Ивана Ивановича, вы напротив него ставите какую-то звездочку, галочку и говорите, что ты молодец. Нет, галочку не ставим, но знаем, что сотрудники точно рекомендуют. Рекомендуют, как, как только как больше мы делаем ассортимент своих услуг, у нас увеличивается количество таких обращений, потому что mm -hmm. раньше, если не было хирургии, то, конечно, было обращение только на амбулаторный прием. Сейчас у нас есть хирургия, есть стационар, есть реанимация, есть дополнительные какие-то услуги, и поэтому все больше и больше ведут. Возможно, не полностью весь спектр они готовы использовать, но все же приводят своих родных и близких, но это, наверное, самое ценное, что у нас есть. Оставляем на этом жирную точку нашей сегодняшней беседе, а то мы все расскажем и нечего будет говорить на конференции. Друзья, до встречи 18 сентября на Customer Experience Management 7. Видео, благодарю вас за честные ответы на мои провокационные вопросы. Спасибо. Спасибо.